Приветствую вас, дорогие друзья! Я рада вас ну как видеть. Я вас, к сожалению, не вижу, и это одно из моих самых больших сожалений потому что ну, лично я настолько соскучилась по живым нашим встречам, что очень хочется уже собраться вместе. Вот а, отдельный хочу привет передать тем, кто сейчас сидит в соседнем зале вместе с нами. У нас такая там, такая теплая дружеская атмосфера. Я даже не смогу это передать, и поэтому я передаю привет отдельно тем, кто приехал в Москву, кто сейчас вот сидит рядом, и мы все время слышим их аплодисменты. Это вообще круто. Друзья, вы лучшие. Итак. Сегодня я хочу с вами поговорить, начать разговор на тему, как рекрутировать в свою команду сетевиков. Вообще, предстоящий год, я надеюсь, мы будем очень много говорить о рекрутинге, потому что, на мой взгляд, время пришло, наконец-то, да, время пришло. И если мы говорим про сетевой бизнес, то сюда люди приходят, Конечно, кто за чем приходит? Все приходят за разным, но люди приходят сюда за свободой, за возможностью свободно вести бизнес. Люди приходят сюда ради той самой геометрической прогрессии, которая однажды включается и приносит вам баслоосновные доходы. Люди сюда приходят за пассивным доходом, который можно получать, если вы выстроили свой бизнес. И все это возможно только в том случае, если вы активно занимаетесь рекрутингом. Именно поэтому мы этот предстоящий год с вами будем много об этом говорить и делать, самое главное, не только говорить, но еще и делать. И а если говорить про рекрутинг буквально в двух словах, я, наверное, повторю слова Вадима и скажу, что это то, что решает любые проблемы в нашем с вами бизнесе. Если у вас упал товарооборот, если у вас... Стала неактивной ваша первая линия. Если у вас проблемы с боковым оборотом, если у вас еще что-то там случилось, да, все это решается через рекрутинг. Именно поэтому это универсальный инструмент, который решает любые проблемы в нашем с вами бизнесе. Итак. Не так? Вот так? О, работает. Итак, как зарекрутировать свою команду сетевиков? То есть мы говорим о, именно об этой целевой аудитории. Почему эта целевая аудитория, почему я именно ее выбрала, почему не только я ее выбрал? да, вы слышали, и Вадим об этом много говорил, и Константин Павлович тоже делает упор на эту целевую аудиторию. А, вообще это достаточно, с одной стороны, желанная аудитория, целевая аудитория, с другой стороны, это непростая целевая аудитория. Желанная, потому что, ну, начнем с того, что... Наверное, у каждого новичка, который приходит в наш бизнес, есть мечта. Найти какого-то сильного лидера, готового, которого вы зарекрутируете, он придет в ваш бизнес, и все, вам ничего больше делать не надо, у вас все случилось, деньги льются рекой, бизнес сделан, вы только получаете плоды. Вот есть такая история, которая... Ну, я бы назвала это мифом, да? потому что если мы говорим про настоящий сетевой бизнес, это все-таки работа, это труд, и э, труд, который направлен как на свой профессиональный рост, так и на работу с другими людьми. Дальше, почему эта аудитория желанная? Потому что, ну, во-первых, у этих людей уже отработано возражение по поводу сетевого бизнеса. Если кому-то нужно объяснять, что это такое, говорить, что это не пирамида, показывать почему еще и так далее, то эти люди уже разобрались, они ответили себе на все вопросы, и они быстрее включаются в работу. Возможно, у них есть какой-то опыт, который позволяет им быстрее получать результаты. И есть такая наша сетевая пословица, которая говорит, что бывших сетевиков на самом деле не бывает. Бывает так, что люди попробовали, вышли из бизнеса, но они все равно возвращаются и начинают работать. Поэтому эта аудитория очень интересная. Почему эта аудитория непростая? Потому что, во-первых, это очень требовательная аудитория. Требовательная к вашим профессиональным навыкам требовательная к системе, которую вы создаете, и то есть у нее всегда высокий запрос. Более того, целевая аудитория сетевики – это достаточно большая целевая аудитория, там есть свои какие-то небольшие группы, у каждой из которых есть свои запросы. Но в любом случае эта аудитория достаточно требовательная. А есть еще один момент, почему эта аудитория непростая. Этих людей вряд ли вы вовлечете вот за две минуты. На это нужно время. Возможно, вам придется провести не одну встречу, потратить какое-то время. Я знаю истории, когда сетевиков увлекают годами. И это такая, знаете, целенаправленная работа, это не предложение в лоб, это другая совершенно история. И поэтому это люди, которые включаются дольше. Но если они включаются, они осознанно принимают решения, вот тогда они дают очень быстрые и очень высокие результаты. Да, про, э, скажем так, особенности сетевой аудитории я вам рассказала. И сейчас я для себя определила э, эту целевую аудиторию как главную на предстоящий, предстоящий 2023 год. Почему? Две причины на то. Первая причина, но ну, я думаю, что вы видите, что происходит сейчас вокруг нас. Помимо тех каких-то событий, которые происходят, в политике и в обществе, в бизнесе тоже происходит очень много изменений. Вы, наверное, если вы общаетесь с коллегами по цеху, вы, наверное, знаете о том, что какие-то компании сливаются, какие-то компании просто уходят с рынка, какие-то компании э, испытывают большие сложности, с поставками продукции. И поэтому сейчас рынок, наш сетевой рынок, пришел в очень сильное движение. Огромное количество людей находится в поиске новых возможностей. Это очень благоприятное время. И вторая причина, которая меня сподвигла работать с этой целевой аудиторией, это то, что у нас с вами очень достойное предложение. Для тех, кто давно работает в компании, для тех, кто здесь уже 20 лет, 15, 10, вы знаете, у нас иногда замыливается э, наш взгляд на наш собственный бизнес. Мы видим все какие-то недостатки, какие-то недочетки, мы на все это обращаем внимание, мы на этом акцентируемся, и мы перестаем ценить то, что у нас есть. Мы перестаем ценить Ассортимент продукции, который у нас есть, несмотря на, не ни на что. Вы знаете, самый распространенный вопрос, который мне сейчас задают люди, которые а, приходят в компанию, они говорят, вы работаете, у вас продукция есть, а вы не собираетесь уходить? Они не задают больше никаких других вопросов. И у нас с вами это все есть. У нас с вами есть стабильные поставки, у нас с вами очень конкурентные цены на продукт, и у нас с вами отличный маркетинг план, который мы ввели в 2020 году, я вам рекомендую, если вдруг до сих пор, уже прошло два года, если вы вдруг не разобрались, я вам настоятельно рекомендую разобраться. У нас шикарный маркетинг план, очень выверенный, очень сбалансированный, справедливый и очень щедрый. Здесь действительно можно заработать хорошие деньги и сейчас очень благоприятное время для этого, именно поэтому я вас тоже приглашаю включиться в этот процесс, включиться в процесс активного рекрутинга. Потому что данная ситуация с возможностями на рынке, она не бесконечна. Никогда окно возможностей не бывает бесконечным. Рано или поздно окна закрываются, двери закрываются и меняется ситуация. Именно поэтому я вас сейчас призываю обратить внимание на рекрутинг, на рекрутинг этой целевой аудитории. Дальше. Как зарекрутировать в свою команду сетевиков, да, то есть у кого-то могут быть вопросы по поводу, да, действительно ситуация благоприятна, и бизнес у нас шикарный, но вот что-то вот я не уверен, я не уверена в том, что я смогу это сделать. Это говорит лишь о том, что вам нужно в этом направлении поработать. И э, эта работа будет заключаться в том, что мы с вами повышаем свой профессионализм. Да, сетевой бизнес – это не бизнес на коленке, если говорить о современном бизнесе. Это выстроенные системы, это инструменты профессиональные, это ваши профессиональные навыки, это ваши профессиональные качества как предпринимателя. Это то, на чем предстоит работать. У каждого своя стартовая ситуация, и каждый начинает с какой-то своей стартовой площадки. Но каждый из вас может достигнуть финишной цели, той цели, которую вы перед собой доставите. Такая возможность есть абсолютно у каждого. Именно за это сетевой все и любят, что он дает возможность абсолютно всем. Принцип равного, вот та фраза, которая здесь отображена на слайде, она говорит знаете о чем? О том, что вот тот самый миф, про который я говорила, пригласить в свою команду какого-то маститого лидера, который за вас сделает весь бизнес, в наше время это практически невозможно. В век интернета это невозможно. Вы можете в свою команду пригласить, пригласить либо равного себе человека, либо слабее. Но в вашу команду может случайно разве что попасть человек, который будет сильнее вас. В наше время интернета это а, сложно, потому что все люди, которые развиваются, они ищут наставника сильнее себя. Наставника, который может что-то дать, помимо того, что у него есть. Дать систему, дать обучение, дать знания, дать персональное наставничество. Поэтому всегда сильный ищет более сильного. И если вы хотите в своей команде сильных людей, ваша задача усиливаться, лично усиливаться самим. Как это усиливаться, мы уже с вами проговорили, да? мы растим свой профессионализм. И поэтому первый вопрос, который вы себе задаете, когда мы начинаем говорить о рекрутинге, мы задаем вопрос, что я могу дать своим партнерам как наставник. Это вам такое будет небольшое домашнее задание. Сядьте, подумайте, напишите. Иногда мы обесцениваем то, чем мы обладаем. Наш опыт, наши знания. Иногда у нас все это просто не упаковано, у нас это не представлено, весь наш колоссальный опыт. Это значит, что это просто нужно будет сделать. Но в любом случае, все начинается с ответа на вопрос, что я могу дать как наставник. Дальше. Второй вопрос, который вы себе задаете. В какую среду попадают мои новички? Это речь о вашей команде. Даже если в вашей команде вы сейчас одни, да, вы и есть ваша команда, и вы начинаете формировать среду. У вас появляется первый партнер, вы с ним начинаете создавать общую среду. Есть ли она вообще у вас, куда падают ваши новички? Если у вас, например, онлайн-информационное пространство, если у вас офлайн-встречи, то есть как вы взаимодействуете с командой? Вот эту всю среду, это пространство тоже нужно образовывать, если вы хотите, чтобы у вас в команде появлялись качественные партнеры. Как зарекрутировать? Про рекрутинг я уже сказала, да, в самом начале, то есть это то, на чем мы хотели бы сакцентироваться в наступающем году. И прежде всего, что нужно сделать, самое первое, что нужно сделать, это для себя принять решение. То есть для себя решить, что я начинаю заниматься рекрутингом. Это первое решение, которое вы принимаете. Я хочу строить команду. Я готова строить команду. Я хочу заняться рекрутингом. И дальше вы начинаете уже изучать, как это делать, да, то есть выбрать методы. Вадим тоже уже об этом говорил, методов на самом деле очень много, и если вам будет интересно, то мы с вами в продолжении наших встреч будем разбирать эти методы. Вообще про рекрутинг я предлагаю тоже говорить на предстоящих встречах, вебинарах и раскрывать эту тему, потому что сейчас все, все охватить просто невозможно, тема очень большая. Выбирайте метод, как вы будете это делать, через входящие заявки, через исходящие заявки, через построение личного бренда, или вы не будете заниматься личным профессиональным брендом. Вы будете использовать бесплатные методы привлечения людей, платные методы, холодный рынок, теплый рынок. То есть здесь очень много разных вариантов, на которые нужно ответить, что-то для себя выбрать и начать в этом направлении действовать. И... Акцент, который я хочу сделать, на слайде тоже написал о том, что рекрутинг через личный, профессиональный бренд ⁇ это тот метод, который приводит в вашу команду наиболее качественных партнеров. Возможно, вы где-то уже слышали про личный бренд, потому что это сейчас везде звучит, об этом много говорят, но здесь я хочу сделать акцент, что это ваш профессиональный бренд. Это не ваша жизнь, это не, не обязательно, да, ваша личная жизнь и так далее. То есть это может быть, но это не главное. Главное – ваш профессионализм. Как вы это подсвечиваете, как вы это показываете. Свои знания, свой опыт и свои результаты. И это то, к чему мы будем стремиться. И из того, что я сейчас вижу, то, что, то как работают туда с компанией, у нас… Практически не используется технология привлечения на профессиональный бренд. Вот. И наша с вами задача начать его создавать у каждого свой, для того, чтобы ваш бизнес выходил на профессионально новый уровень. Итак, вы принимаете для себя решение, вы выбираете методику, выстраиваете так, что вы начинайте работать над профессиональным личным брендом, потому что эта история долгая, это не делается за один день, это не делается по щелчку, это, на это требуется время. Так же, как вы растете в бизнесе, ваш профессиональный бренд тоже будет развиваться. Вы ставите цель, оцифровываете и начинаете к ней двигаться. И вот самое, наверное, такое главное слово «как», да, то есть, возможно, вы хотите, возможно, уже сказали все, да, я собираюсь, я решила, я решил, как мне это сделать». В формате нашей сегодняшней короткой, в моей короткой встречи с вами, я, к сожалению, не смогу раскрыть полностью, как это сделать. Эта встреча, наверное, больше, которая, то есть, моя задача вызвать у вас вопросы и чтобы у вас появилась намерение подумать об этом, чтобы вы начали об этом задумываться и начали смотреть в эту сторону, потому что сейчас очень благоприятно для этого время. И первое, что мы делаем, мы начинаем с себя, ваши знания в маркетинг-плане, ваше ваши видение того, как вы собираетесь строить бизнес, как, то есть нужно для себя представить, как вы это собираетесь делать, подтянуть свои знания в необходимых сферах и... То есть мы начинаем с работы с собой. Научиться. Возможно, когда вы начнете думать о методиках и так далее, вы вдруг поймете, что вы чего-то не умеете, что вы что-то не знаете. Это говорит о том, что вам нужно научиться. С этим вы можете всегда обратиться к вашим наставникам. В YouTube мы будем проводить занятия какие-то. Возможно, уже вы там найдете ответы на вопросы. Но в любом случае нам с вами предстоит учиться. Учиться новому. Ну и, конечно же, действовать. Конечно же действие, потому что просто сказать «я хочу», просто пойти куда-то поучиться, это не принесет вам результатов. Только если мы с вами действуем, у нас появляются результаты. Будьте готовы к тому, что вначале у вас будет не получаться. Это нормально. Все ошибаются, все через это проходят. Будьте готовы к тому, что вы будете ошибаться постоянно. Люди, которые идут в новое, всегда ошибаются. И это нормально, это часть пути. Поэтому у нас с вами будет действие. Потом будет анализ, потом будет корректировка и будет снова действие. И вот так по циклу мы все время движемся, если хотим получить результат. Ну что, друзья, я надеюсь, я вызвала у вас желание посмотреть в сторону рекрутинга. На этом месте я бы спросила, друзья, ну что, вы готовы рекрутировать, вы уже хотите или, или как? Вот. Но, к сожалению, у меня нет обратной связи, поэтому я прошу обратную связь в командном чате Telegram, Lambre Team. Вот этот QR-код на экране ведет вас прямо в этот чат. Напишите, пожалуйста, вашу обратную связь, напишите ваши вопросы. Если интерес к этой теме будет, а это я увижу по обратной связи, мы с вами начнем проводить встречи, где все эти вопросы будем разбирать более подробно. Если от вас обратной связи не будет, если вы будете молчать, то значит, я буду работать в своей команде с тем, кому это интересно. Поэтому, друзья, переходите в командный чат, оставляйте вашу обратную связь, пишите свои вопросы по теме рекрутинга и встретимся с вами на последующих вебинарах. Всем огромное спасибо и до скорых встреч!